Скажем, ему было двести, Сто из них он не знал, как быть. Спотыкался на ровном месте, Начинал огород городить. Посреди VIP-резервации В пятизвездочном гамаке Длинноногие галлюцинации Были с ним на короткой ноге. Двести лет не то чтобы скучно, Два по сто с грехом пополам. Кто бы знал, зачем это нужно Первобытным диким мозгам? Кто бы знал, а теперь едва надо ли Лишь в потёмках души глубоко? Хлопотали, свистели и падали В убегающее молоко. Боевые лузеры падали, Нам опять ничего не задали. Мы опять мало что поняли, Раз отжали, два узаконили, Три купили, четыре продали, Пять нашли, опять потеряли. Шестью семь и восемь и девять. Виноват во всем черный лебедь. Предположим, что без кожи можно жить, не дужить. Положим да похоже, все может все, все может быть, все может все, все может быть, быть, быть все, все может быть, быть может все, все может быть. Предположим, не было дня Чтобы он не перечил судьбе Уходил слишком часто в себя еще чаще был не в себе Эволюции — новая стадия Неподвижно застыв без движения Как баран у ворот восприятия Знал за ними тупик просветления Знал баран и индюк себе думал над советами навигатора Ветер дунул, океан плюнул Полетел лепесток вдоль экватора А потом полетел поперек Юг на север, Юпитер в Сатурн Ты лети, лети, лети, лепесток Практикуй теорию струн Ты лети, лети, лети, лепесток Тики-так, тики-дук, тики, -так, тики, -тук, тики -тук. Ты веди, ведь, веди, веди ЗОЖ Ты копи, копи, копи криптогрош Предположим, что без кожи Можно жить, нету жить Предположим, да, похоже Все может, все Все может быть Всё может все, всё может быть, быть, быть Всё, всё может быть, быть может все, всё может быть, быть Предположим, со скоростью света Он мерцал среди звезд и планет Предположим, он не верил в приметы Хотя сам был одной из примет В школе танцев на пепелище Был он мастером, что говорить Из блохи кроить коленища, Да из пустого порожнее лить Предположим, со скоростью тени Исчезать в полуденной зной Среди прочих исчезновений Мог сравниться с новой волной Замеревший в зеркальном фьорде, В ясном омуте синих глаз. Предположим, он жил в этом городе, Предположим, живет и сейчас. Предположим, он жил в этом городе, Может, в Шамбале, может, в Вологде, В Чевенгуре, а может быть, в Таллине, В самом центре, на самой окраине. Предположим, что без кожи можно жить, нету жить. Предположим, да похоже. Все может, все, все может быть, быть может, все, все может быть. может быть все может все все может быть. быть предположим на раз два три прекратятся стихийные бедствия он знал причины внутри снаружи одни лишь последствия он знал что положено знать Алхимикам и умалишенным. Это лишь ремесло побеждать, Но искусство не быть побежденным. Белой ночью в рассеянный свет Налегке уходил пилигрим. Пятьдесят высокосных лет, Пятьдесят высокосных зим, Уповая на млечный брод, Где на заоблачной глубине Сад мелодий цветет между нотами, Сверх звуковой тишине Сад мелодии цветет круглый год А вокруг то закат, то восход А в кругу то диез, то бемоль Жженый сахар, морская соль Предположим, что без кожи Можно жить, нет, лжить